Друзья, всем привет! Ну что, первая неделя весны прошла. Идем на авторынок, смотрим цены, как изменилась цена, опустилась, либо наоборот, подскочила вверх. Но ну, я смотрю, видео зашло. Меньше будем открывать автомобили, просто будем снимать внешний вид, сколько стоит. Ну, а подробности уже, допустим, в этом месте у нас планируются обзоры конкретно сделать на микроавтобусы, на минивены, на седаны, на хэтчбеки, на кейкары. Там уже будем ходить, открывать, показывать салончики, ну вообще что они из себя представляют. И всем огромное спасибо за подписку. Кстати, не забывайте подписывайтесь на канал. Всем огромное спасибо за комментарии, которые вы указываете под видео. Еще хочу добавить, а, точнее спросить у вас, как у вас в вашем регионе обстоят дела с техосмотром. Допустим, у нас в Приморском крае проблематично сделать техосмотр, практически сделать это невозможно как дела обстоят в вашем регионе ребят ну как видите пополнение на авторынке есть довольно неплохое но знаете как обычно того чего надо того нет ладно просто посмотрим сколько что сколько стоит Итак, перед нами пасы это свежий кузов 16 год excel page с комплектация литровый мотор 585 тысяч стоит вот такой вот пасек в таком в бордовом цвете рядом стоит toyota вид, он 1.3 4 воды летняя резина так цена автомобиля сейчас я вам скажу сколько он стоит 4 воды 17 год указали 14 а аукцион 4 балла 735 тысяч рублей стоит вот такой вид с объемом двигателя не 1.4, а 1.3 завице он спрятался вид вид извиняюсь fit 4 вд гибрид 2016 год цена цена цена цена сейчас узнаем ценник рядом стоит еще один желтенький кстати комплектация вот такая простенькая у 4 воды рядом стоит желтенький это у нас идет элька пятнадцатый год элька у нас отличается чем вот смотрите фары идут линзованные у простого такого нет ну он идет на кожу Кожа аукцион, стоимость автомобиля 795 тысяч рублей. Рядом стоит suzuki ignis гибрид. Недавно вот отправляли такой автомобильчик с пробегом 7000. 16 год, лот, оценка 4 балла, пробег 102 тысячи, стоимость 675 тысяч рублей. Но гибрид, кто видео смотрел, он не идет, он двигатель немного толкает кстати мне понравился автомобиль ветер сегодня ужасно на улице очень-очень просто холодно сегодня грузовичок стоит рамы сняли куда-то с грузовика значит это у нас стоит эльф 18 год 3 литра грузоподъемность 2 тонны механика цену сейчас уточним а узнали ценник 2350 пробег у автомобиля 50 тысяч километров О, да нет пока поднимать ничего не надо автобус сколько стоит ваш автобус мой даже. цена какая у него 2 э, ну, 2 800 1. 2 800, 2 800. Раз, кстати, снимал, хожу, если... 16 год два с половиной гибрид 4 вд 2 миллиона 800 тысяч он налитье на зимней резине да не-не-не, сегодня не открываем, спасибо. Сегодня так, внешний вид. А, ладно, рядом стоит движ, что это у нас стоит? Рестайлинг, лето, на литье он. У а, нас светлый, светлый салончик, 1 миллион пятьдесят тысяч рублей. Автомобиль 2014, 2000, 2014 год выпуска. Rush, Bego, одно и то же. Вот блин, вижу, крыло у него украшено. Штатное литье, зимняя резина. 2014 год, полтора литра цена цена цена нет цены но ну, я думаю где-то под миллиончик он должен стоит такой вот автомобиль вот еще стоит один раз литье у него нештатная но ну, сейчас мы узнаем по, по цене сколько стоят эти раши так что-то продавец куда-то убежал не могу его найти ладно а, nissan Note, но а вот но тоже цены здесь нет вот такой вот стоит кей 15 год, 4 камеры, 2 электродвери, лот, оценка 4 балла. Тоже, к сожалению, не указали ценник. Ну что, сейчас пойдем искать, искать, где цена у нас указана. Это DACE RUX, то есть высокая крыша, есть DACE обычно, есть DACE RUX, где э, высокая крыша да и боковые двери у нас раздвижные. Сиенту тоже вот все набирает, набирает популярность. Есть гибрид, есть передний привод, есть 4WD автомобили. Ну, Стоит порядка в районе миллиона. Ценник начинается где-то от 800 тысяч, но хороший автомобиль будет стоить, наверное, все-таки под 950 тысяч. Такой более-менее нормальный. Короче говоря, хороший. Стоит Алион. Он, по-моему, 11 год, полтора литра передок вариатор 845 тысяч он стоит toyota пробок 16 год 4 воды есть статистики 690 тысяч рублей ну вот смотрите вот стоит сиента 4 воды аукцион 4 балла автомобиль 2016 года выпуска Оп, чуть меня не задавили 1 миллион 25 тысяч рублей вот такая вот сиенто ССР, 18 год 4 в.д. аукцион 4 балла пробег 52 тысячи ценника что-то не вижу я На нем, кстати вот сиэшеры uh, почему-то вот почему-то они приходят с небольшими пробегами я не знаю почему так происходит но есть вариант найти вообще такой автомобиль с минимальным просто пробегом так на новостите цены нет вот стоит пасек 16 год состояние нового автомобиля пробег 28 тысяч километров 545 тысяч такой пасек стоит паса тоже вот последнее время все набирает набирает популярность потому что свежий год можно тоже взять автомобиль с небольшим пробегом ну и хорошее состояние по кузову спайки спайки конечно ребят подорожали что фрида вот кстати фрид стоит все напоминаю да вот фрид а вот спайк разница у них есть Фрид данный а, так двенадцатый год 735 тысяч он стоит вот еще один стоит беленький 3-4 балла аукцион 3-4 балла 770 тысяч honda jade тоже такой минивэнчик вот начинают их вести 6 мест 1 миллион 25 тысяч штатное литье можно сказать новая зимняя резина стоит и он идет гибрид это полноценный гибрид смотрите dayhatsu еще интересная стоит то же самое пас 595 тысяч стоит Аква, 17 год декабрь полноценный гибрид полтора литра 735 тысяч филдер старенький кузов но тем не менее Постоянно пользуется спросом. Цена не указана. Пробег 60 тысяч, ребят. 60 тысяч пробег на автомобиле. 2010 год. Но ну, я думаю, 1750 он где-то будет стоить. Где-то вот в этом районе. Поднялись на самый верх. Здесь еще холоднее. Итак, вид литровый. Передний привод. 2016 год. Стоимость автомобиля 650 тысяч рублей. Такой красивый баклажановый цвет на литье, зимняя резина, повторители, черный салон, Suzuki Swift, родное штатное литье, летняя резина, бесключевой доступ, вижу есть. Мультируль есть, аукцион 4 балла, пробег 67 тысяч. 2017 год, мотор 1.2, стоимость 755 тысяч рублей. Рядом стоит Nissan Note В обвесе штатное литье, летняя резина. Аукцион вижу 4,5 балла. Пробег 79 тысяч, кузов целый, не крашен. Цена, к сожалению, не указана на этот автомобиль. Рядом еще один. SWIFS 17 год. 1.2 это уже 4 ВД. 770 тысяч. 4 ВД, зимняя резина, штатное литье. Черный салон есть аукционный лист 4 балла 82 тысячи пробег просматривается сквозь стекло toyota corolla filder с к а, так это у нас не гибрид тоже на штатном лите. хромированные ручки 4 балла 90 тысяч пробег Как-то через один ценник висит на автомобилях. Рахис. Вот кстати спрашивали о ракисах, сколько стоят трактисы. Ребят, шестнадцатый год, полтора литра. Передний привод 860 тысяч рублей. Подорожали в цене. Реально подорожали. фрид черный цвет, штатное литье. Хорошая комплектация, прям реально хорошая комплектация четырнадцатый год 880 тысяч стоит автомобиль suzuki джимми двенадцатый год 660 стоимость автомобиля 615 тысяч рублей у него хорошая комплектация автомобиль кстати вот ребята автомобиль действительно не ржавый для джимиков такой мини-мини джипик за 615 тысяч рублей вот еще у нас ряд автомобилей стоит кстати кто-то спрашивал про кроссроуды они есть но их действительно мало на авторынке так 2009 год 4 воды мотор 18 стоимость 925 тысяч рублей Nissan Note E-Power, 2017 год, 4 балла, стоимость автомобиля 735 тысяч рублей. Honda Shuttle, гибрид, полноценный гибрид, 2016 год, 795 тысяч рублей. Toyota Corolla Fielder, 2016 год, аукцион 4 балла, стоимость автомобиля 855 тысяч рублей. Mazda, ну Mazda, она пробежная стоит, 10 год, 2.3, 4 ВД. левый руль, левый руль, нам не интересен, 840 тысяч subaru XV гибрид белый перломутор штатное литье зимняя резина на автомобиле только с таможней 1 миллион 235 тысяч еще одна серенькая 15 год 4 воды не все 4 воды 1 миллион 185 тысяч стоит данный автомобиль ваши машинки снимают это у нас филдер только с 905 тысяч рублей 4 балла пробег 119 тысяч на этом автомобиле давайте возьмем еще немного автомобилей ужасно холодно на улице Итак, так subaru forester 17 год 1 миллион 790 тысяч рублей nissan жук 15 год полтора литра ровно миллион рублей Еще один Форестер, Это новый, 20-й год. Гибрид. Ну, здесь два с лишним он будет стоить. Кстати, как мы сделаем обзорчик? А, стоит LeWork, штатное литье. Насыщенный, такой красивый синий цвет. 1 миллион. 270 тысяч рублей. Honda Fit, 16 год. L-комплектация 820 рублей но вот здесь машинки так подразгребли посмотрите как форестер выглядит со стороны оп скользко так ну что у нас здесь имеется аутлендер 16 год люк белый перламутров 2 миллиона сто тысяч форрестер 16 год 1 миллион шестьсот двадцать тысяч хорек двухлитровый 2 миллиона двести тридцать тысяч nissan x-trail 14 год 2 литра 1 миллион триста восемьдесят тысяч рублей voxie шестнадцатый год гибрид 1 миллион четыреста двадцать тысяч рублей просто космический корабль 16 -го года выпуска в гибридной версии 2 миллиона девятьсот пятьдесят тысяч ну, и тоже такой рабочий автомобиль хайс 1 миллион семьсот двадцать тысяч он дизель 4 воды друзья ну и под конец видео а, забрали nissan Note. вот внешний вид уже показывать не будем потому что довольно много автомобиль популярно то есть 15 год стоимость автомобиля 535 тысяч пробег на автомобиле сто тысяч автомобиль целенький у него есть один окрас по кузову и в принципе в принципе все а, к чему веду автомобиль посмотрели по моему позавчера подписчик принял решение приобрести автомобиль сделка произошла в принципе быстро мы приехали сверили номер кузова номер двигателя все дали добро а, подписчик Марк переводит деньги продавцу. Деньги пришли буквально за 2 минуты. Сели в автомобиль, забрали все документы и гоним автомобиль в транспортную компанию. Вот. Поэтому купить автомобиль лежа на диване в принципе, в принципе не так сложно. Кстати, пробег соточка, до да, 100 тысяч. Автомобиль едет по подвесочке, он отрабатывает просто, ну, действительно, просто идеально. Вопросов у меня нет. Ну и по ноуту, то есть такой хэтчбэк довольно вместительный довольно вместительный у автомобиля салон. Ребята, огромное спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Спасибо всем, кто подписался на нас. Всем хорошего настроения. Всем пока!